Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я очень рада, что вы заскочили в гости. Сегодня я решила вас порадовать видео на тему секреты красивых девушек. Сегодня я постараюсь показать вам в скетчах, какие секреты применяют девушки для того, чтобы быть красивыми, сексуальными. В общем, не забывайте подписаться на мой канал, ставьте ваши лайки, а я начинаю. Вас не удивляло то, что у некоторых девушек, когда вы берете ее личную дамскую сумочку, она получается очень-очень тяжелой? И когда ты спрашиваешь, что там у тебя такое, неужели там кирпичи? Девушка просто миленько улыбается, но на самом деле там вот это вот. Ты там скоро? Уже иду! Я тебя жду уже полчаса. Да иду, иду. Ну все, я готова. Это что такое? Мы вообще-то в продуктовый собрались, он здесь через дорогу. На самом деле, чтобы быть красивой, не нужно постоянно использовать фотошопы и прочие какие-то редакторы, чтобы сделать себя лучше. Достаточно просто выбрать правильную косметику, которая будет делать ваше лицо еще лучше. Поэтому в этом скетче я покажу вам еще один маленький лайфхак от меня. Так, теперь нужно бы обработать фотку. Делала. Ладно, есть еще один проверенный способ Чтобы добиться эффекта фотошопа без фотошопа, я использую Beauty Lab Plure Cream Который маскирует поры и прочее несовершенство кожи Мгновенно выравнивает тон и придает гладкость и бархатистость кожи Хэштег без фильтров и хэштег без макияжа вот теперь вроде хорошо в следующем скетче я покажу вам свой маленький секрет красоты Для того, чтобы стать красоткой и очистить кожу, я использую кислородную экспресс-маску для лица от Фаберлик. Всего лишь за 15-20 минут она очистит мою кожу и даст матирующий эффект. Обязательно смываю остатки пены водой и приступаю к следующему шагу красоты. А это омолаживающий крем для век от Фаберлик, который восстанавливает структуру кожи и повышает эластичность. Ну и конечно, я не забываю про свое лицо и наношу омолаживающий крем для лица восстановления. KWKOWY KWKOWY KWKOWY KWKOWY KWKOWY nie taka ja się też nie nakraszę. Хочу поделиться с вами очень полезной информацией. В четвертом каталоге Faberlic доступна акция для новых пользователей. Чтобы в ней участвовать, нужно зарегистрироваться и сделать заказ от 2000 рублей до 17 марта. Бонус в 1000 рублей автоматически применится к заказу и им можно оплатить оставшуюся сумму. Если заказ меньше 2000 рублей, то применить бонус в 1000 рублей нельзя, но он сохранится на счете и им можно будет воспользоваться до 7 апреля. А при следующем заказе с 18 марта по 7 апреля получи подарок за одну покупку всего за 1 рубль набор Beauty Lab от Faberlic. Подарок состоит из укрепляющих пачки с мощным антиоксидант комплексом для сияющего взгляда, кислородный экспресс -мат маски с активированным углем, которая глубоко очищает кожу, сделает ее матовой и освежит цвет лица. А также крем-блуры для лица, который скроет несовершенство и сделает кожу бархатистой и подготовит ее к макияжу Кстати, при покупке любых товаров в интернет-магазине Faberlic вы сможете принять участие в конкурсе Для участия вам необходимо зарегистрироваться по ссылке, которую я оставлю в описании и в своем первом комментарии Подтвердить свой номер телефона и совершить покупку не менее чем на 1499 рублей Поверьте, призы стоят того Это три годовых набора косметики 10 подарочных сертификатов на сумму 1000 рублей и 10 подарочных сертификатов на сумму 500 рублей В конкурсе могут принять участие только жители России и старше 14 лет К сожалению, некоторые девушки не знают меру макияжа и поэтому могут его наносить просто тоннами И неудивительно, что появился такой термин, как «штукатурка вместо лица» Two hours later. Ты у меня такая красивая Еще одна вещь, которая делает нас с вами привлекательнее и сексуальнее, это каблуки. Я стараюсь их меньше носить, потому что предпочитаю больше кроссовки и кеды. Кстати, напишите и вы в комментариях, что вы предпочитаете больше каблуки или кеды. Но именно в этом скетче речь пойдет про тех девушек, которые очень сильно любят каблуки и не готовы от них отказываться. Все хорошо? Да, все хорошо. Может, сходим на кублуки? Нет, ты что, я не хочу быть на голову ниже, чем ты. Нет, хорошо все. Боже, как хорошо. Наверное... Кто-то из вас не знает такой фишки, но когда я была подростком, было видео, где девушка говорила, как соблазнить парня за две минуты. Зачем ли вы, что многие девушки фоткаются практически всегда с одной и с той же стороны? У меня, например, моя рабочая сторона, это немножечко полубоком. Так что сейчас речь пойдет именно о рабочих сторонах девушек. Слушай, давай сфоткаемся? Ой, давай. Слушай, а давай перефоткаемся немного, а то я какая-то ужасная получилась. давай. Ладно, да, давай. Да. Вот, теперь другое дело. На какие только хитрости не идут девчонки для того, чтобы выглядеть сексуально и привлекательно. Например, они могут подложить что-то в свои какие-то части тела и за счет этого быть очень-очень эм, необычной. О, девушка. А ваш папа случайный не шахматир? Нет. Куду такой крошки, такая фигура. О, девушка, мне кажется, я что-то потерял. Что? Смысл жизни без вас. Вот это видео у меня получилось, я надеюсь, что оно вам понравилось. Не забывайте переходить по ссылочкам в описании, принимайте активное участие и выигрывайте призы. А также напишите в комментарии, как вам это видео, какие бы еще видео вы хотели бы на моем канале. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал и ставить ваши лайки, потому что вам просто, а мне приятно. Ну а с вами была я, Тилька, всем пока, до новых встреч!